Владимир Егорович, всем здравствуйте. Тали, Директорская область. Есть вопросы несколько, вот по изоляторам в частности. У меня в нескольких семьях в изоляторе заложили соты, начали с пчелы строить и туда даже матка несколько яиц посеяла вот изоляторы сами самодельные там толщина 10 миллиметров ну где бы так даже летом такое но летом это понятно бывает а вот в это время вот бывает ли у вас такое и как с этим бороться то есть с, с оттягиванием сота в изоляторе и отстрой и матка туда может даже посеять явление довольно такое распространенное и Независимо от времени активного сезона, лето это или осень. Осенью почему сейчас? Я, кстати, у себя тоже наблюдал, и даже брошенные яйца опасно, когда туда там построят маточник и могут вывести матку. И если дадут ей выйти, понятно, что плодную в изоляторе, а пространство одно, матка молодая может убить. Ну, если, конечно, пчелы ей позволят, хотя все может быть. Раз позволили маточник заложить, то есть заложили маточник, а заложили они мисочку, и матка отложится, значит, может такое произойти. Унич... Уничтожать эти постройки внутри. Они небольшие, их там немного, беды они большой тоже не принесут. Этот расплод, который пчели там будет, встречается. И весной встречается, когда облетаются пчелы, допустим, и в марте еще, в середине. А основное тепло аж к концу марта, начало апреля. Активность уже начальная была. Матку переводят на другого качества питания. Она уже может разбрасывать яйца по изоляторам тоже. Кстати, если кто обращает внимание, язык под изолятором или рядом сот стоящий и там некоторые ячейки но в основном трутневого расплода или даже маточники появляются такие стихийные это признаки того что матку перевели на кормление маточным молочком она соответственно разбрасывает в основном гаплоидные яйца неплодтворимые ну ничего, ничего страшного это обычное явление Конечно, температурный фактор теплой осени дает возможность пчелам проявлять активность такого рода и даже вот в эти осенние месяца. Есть у меня такое, просто поразрушал, смотрел дивизию, делал раз там в полмесяца, разрушал эти постройки и все на все, и весь выход. Я благодарю. Также интересует состояние ваших семей, о которых шла речь в начале сентября. Вы откачивали, ну, шестирамочные семьи там были, матки в изоляторах. Из средних рамок вы совсем, и были пустые. Потом вторые от них были наполовину семенами, и третьи были медовые. Вы их закармливали сиропом. Ну, вот, в частности, я тоже так делал. Если можно рассказать сейчас, в каком они состоянии, насколько ослабли пчелы, сколько может быть вы или мед возле изолятора, вот можете сказать, какое сейчас у них состояние. Мы это все следили, за... об этом была речь у вас в ролике. вот И думаю, остальным тоже будет интересно, как они себя сейчас чувствуют. Нормально чувствуют. Они зак... заложили, в общем, они запомнили эти центральные две. Для чего я это делал? Я говорил, для того, чтобы как можно больше сэкономить корма при закормке. Полупустые рядом с центральными, ну и там уже пошли медовые, вот, натураль, с натуральным медом, полномедные. Они заполняют вот эти вот две ра, Они не полностью заполнены. Не полностью. Там где-то в начале уже есть ложи вот переднего угла внизу, не полностью даже есть и запечатанный мед. Застроено полностью пространство между рамками этими, потому что языки, у меня косынки, косынки или модули, и они этот хвост полностью отстроили язык и залили медом. Это идеальное состояние, если его больше не нарушать гнезду. так оно и остается. И сколько лет подряд я закормил все, вот эти все постройки, лабиринты, это ихние. Они там хорошо себя чувствуют, они не заполняют лишней массой пчелы в эту пустоту. Там это сотовое строение, даже если оно пустое, без, без меда. Все равно это будет своя такая перемычка, своего рода пустой сот, а пустой сот самый желанный для размещения там пчелы, она самый теплый такой, этот момент. И вот где-то около двух с половиной рамок меда в этих центральных, вернее, стропа. Впереди от угла передней стенки и от угла внизу, там уже ложе. И все предостаточно, мне самое главное, чтобы первые, центральные, вот эти основные рамки, которые будут расходованы в первой половине зимы, максимально, вернее, минимально переполнили кишечник пчелам. Плюс эти же, это, этот корм сахарный, там еще и с горечью, профилактика от наземы. Она будет постоянно потреблять, и в кишечнике этот пробиотик не будет давать инкубации, разжению спор. То есть это уже сам по себе сахар создает среду средней кишке, при которой это микроспоридия не размножается, вернее, затормаживается и размножение. Плюс еще и горечь, полынь. Так что все нормально, все как не первый год делается, все работает. Почему я и показываю и логически сразу объясняю, для чего это и почему, чтобы не валить туда на каждую семью по пол мешка сахара, ограничиться именно таким вот количеством. Самое главное, чтобы первая половина зимы, я повторюсь, была минимально э, переполнила кишечник пчелам. А потом уже понятно, как дополнение в питании будет и натуральный мед. А весна пошла, развитие расплода, все, натуральная корма уже для воспитания расплода. В общем, так где-то. Слушаем дальше. Или уточните, если я не полный, получился у меня ответ. Именно сила семьи тоже интересует. Также они и пойдут на шести рамках. Вы же сильно сжимаете пчел, если изолятор есть, то есть там еще брамок минимально пошло. Потому что у меня семьи сильно послабли. Сейчас я объединяю. Ну, причина до конца непонятна. И не только у меня тут у многих пчеловодов сильно послабли семьи. Вот интересует, уточните силу семьи такой. Я силу семьи покажу от Я сегодня, кстати, уже снял всю, все свободные рамки, те, которые были во втором корпусе, сверху. Внизу семья вчера в ролике показывал, внизу две матки, семья, основные корма, а вверху через пленку и подкрышник стояли медовые рамки от гнездовые, от второй семьи. Я их все сегодня снял. Идеальная погода. И на след... в следующем ролике я покажу, какие по силе семьи получились, как компактно они сидят. Температуру подгадаю такую где-то э, 10 и меньше. Потому что при плюс 7 уже клуб показывает очертания примерно своей силы. Конечно же не при плюс 15, когда они порасползаются и по стенкам, и по, по крышке. А именно вот температура где-то плюс 7. Такая считается вот по науке, когда клуб, когда клуб начинает показывать свой объем. Ну и покажу, я думаю, визуально и воочию вам намного будет понятнее, чем я сейчас буду на пальцах рассказывать и как это. И какие-то там нюансы, детали сразу в комментариях буду сопровождать. Когда закрыта матка была. И какую сейчас силу имеет, как объединялся, сколько маток. Ну, посмотрите, в общем. Благодарю, хорошо. Посмотрим обязательно. Еще интересует очень вопрос. Вы на прошлой ЗЭЛ рассказывали, как вы переходили от одной системы Ульев к другой. Какой путь проходили. Сейчас вы приходите к тому, чтобы перейти на 145-ю рамку. Вот вопрос, вы вообще и гнездо переведете, переведете на эту рамку? Или же гнездовой корпус, корпус будет у вас там ну, великопольская рамка? Да? А дальше сет, решетка Гофмана и 145-я. Вот как вы считаете? Мне тоже этот вопрос очень актуален. Сейчас я перехожу на десятирамочники, потом решетка и 145-я. Но есть сомнение, что не хватит матки 10 рамок, вроде как надо 12. Вот ваше мнение, и уточните, к чему вы сейчас приходите, вот какой системе рамки, ульев? Спасибо. Ну, эволюцию своей конструкцией. Я в прошлый раз подробно рассказывал, как я от лежаков рамка на 300, перешел на рут, затем перешел на Великопольскую, между ними промежуточный был Рожеделон, а я, был, а я работал в медовом направлении, рут был, рута было многовато, не еще был промежуточный, восьмирамочный рут, затем Рожеделон, а затем уже появился Великопольский, то есть я его вычислил сам, а через пять лет узнал, что это Великопольский. Я вычислял, как я, как я вычислял, я говорил. Что посчитал, сколько нужно при максимальной яйцекладке матки в условиях одного гнезда, чтобы она не бегала по 3-4 корпусам, а именно компактно работала в одном. Но это при условиях, если будет матка молодая этого сезона. Старую матку ограничить на одном гнезде, и не мечтайте с весны, будет раение. Если, конечно, вы не займетесь дрессировкой. Поднимать постоянно нужно вверх расплод, там тоже должен быть гнездовой корпус, поднимать туда открытый расплод, показывать дорожку, куда нужно нести нектар, может вы на первом взятке проскочить рабочее состояние. А вообще старая матка, акация зацветает как раз в период кульминации, то есть максимального, максимальной силы семьи с весны до середины мая. Мы ее ограничиваем, закрыли разделительной решеткой, они забили гнездо, поднялась температура, все. Раение вам гарантировано. Вверху ноль, меда, семя на дереве. Поэтому думал, какой сделать такой вот вариант, но тяжело было таскать с уровня глаз 40-килограммовые руты, полные медовые на подсолнухе, надо что-то было думать. И вот такая эволюция у меня и шла. А тут еще и возраст тоже подсказывал. Хватит таскать эти гробы. У меня руд был пустой. Наверное, тяжелее, чем Великопольский с 25-й доски с рамками, сушью. Ну и сейчас уже вижу, во-первых... После 20 лет, 25, стали изнашиваться гнездовые корпуса этого, этого Великопольского. Хотя он, в принципе, не Великопольский, а Острожский, если правильно, Острожский. Великопольского 36 на 36, 360 на 360 внутренний диаметр корпуса, но 265 высота. А Астрожский 360 на 360 и 230 высота. Это как раз мой. Получился нечаянно у меня. Но это Европа уже, кажется, работает с такой системой. И сейчас у меня на, на, в окончании уже я посмотрю на полурамку. Потому что их много. Обновлять полностью. Я трижды обновлял полностью парк. Сам я... Столер сам все делал, обновлял эволюционно, и рамки ну, надо столько перерезать было. это Сейчас даже вспоминать не хочу. Хотя, окрыленный таким фанатизмом, перспективой впереди, что это правильно, окрыленный вершим, мыслями, то есть все мы это проходили. И в одном корпусе, вот вы говорите, сколько нужно для одного корпуса, вот смотрите, для одного корпуса я посчитал, при двух тысячах, даже две с половиной тысячи яйценоскость матки, хватил, хватает острожских 7 рамок. И плюс еще по одной крующей, он девятирамочный у меня, даю и так, на, про запас будем говорить. А затем разделительная решетка, и вверх идут магазины. Вы видите канадские канадское пчеловодство, восьмирамочный руд, один, там, где матка работает, и вверху четыре магазина с медом. Казалось бы, как, как, откуда? Вот вам оттуда. И вот я когда замечаю, когда матка работает в одном гнезде, я не открою печат... один печатный расплод, думаю, ну, когда она... где она, и когда она сеет? Что не открою один печатный расплод? От бруска до бруска. И какой смысл теперь по растянуть и эти, этот расплод на три корпуса, а то бывает и четыре горсает по, по этой шифонеру этому. Или же она это количество расплода компактно разместит в одном корпусе. И никакое понижение температуры здесь не опасно. Все сразу-то армия, если похолодало, не дай бог, она вся опускается вниз ульевая пчела для обогрева расплода. Проще семье создать идеальные условия микроклимата для того, чтобы максимально полноценно был воспитан расплод. Потому что не не до личинка – основная причина всех болезней расплодов. Там все выкормлено и прогрето в лучшем виде. Единственный минус, вернее не минус, а тут уже чисто по возрасту матов. Разделительная решетка работает с одним низовым корпусом только на матку этого сезона. Старые матки, единственно когда будут работать старые матки, если вы отнесете семью в сторону, лед заберете, в мае месяце сделаете отводок, вернее, даже не отводок это будет, а просто унесли, я показывал в роликах и в книге писал последние, Отнесли со старой маткой в сторону, разделили в этот троевой дуэт. Летная ушла на новое место, дали открытый расплод для вывода своей матки. А там, когда появляется новая, своя уже летная пчела от нового поколения, старая матка рассеянная, она включается в работу, начинается снова накапливание и силы, потому что было потрачено в лице летной, и если подоспел медосбор, значит участвовать в медосборе. Вот тут можно будет ограничить матку на одном корпусе. А вообще-то ставку делать на последний сезон, на главный взяток. Это у нас подсолнух, или где там еще у кого. Почему называется главный взяток? Все, прекратилось рождение. Даже семья со старой маткой, можете на подсолнухе ограничивать ее в этом одном гнезде, Подымут они, понесут туда все вверх. Хотя они сейчас будут уже возмущаться. Там ограничат без разделительной решетки, без изоляции. У нас такие решетки на подсолнке. Матку загоняют на крайнюю рамку медовую. И все, ее, ее миссия закончилась в этом сезоне. Ну, вот такой подводный камень насчет ограничения маток на одном корпусе. Раз хватит этого рота... Даже восьмирамы, с головой хватит матки, чтобы держать, там полностью воспребовать свои, свою яйценоскость по максимуму, и вверху будет чисто товарный мед. Так, что я говорил, или сильно много, или, или сильно мало. Слушай, уточняйте, спрашивайте. Изоляция маток в системе, где корпуса дальше идут магазины через решетку. Изолировать матку как там правильно, как лучше. Забрать рамку, поставить изолятор. ну Туда-то сложно, туда сложно тогда залезть, чтобы ее освободить, потому что вверху мед уже нанесли. И можно изолировать изолятор поднявшей решетки, может быть, тогда на медовых корпусах, там ее изолировать. Вот как лучше. И матки старые, я имею, вы понимаете, стар, старыми матками, матки прошлого года уже старые, да? Старая матка, ну да, прошлогодняя, если есть поза-поза прошлогодняя, и вдруг прошлогодняя, она почти молодая. Перезимовавшая матка, любая, прошлогодняя или ей три года. Слово перезимовавшая это значит матка прошлого сезона. Может, и в следующий раз надо будет уточнять. Матка прошлого сезона и старшие, перезимовавшие, уже считаются, ну, то есть они являются ну, старыми, так уже утрированно я их считаю старыми. А если вы будете изолировать, то есть ограничивать, на, э, ну, перед этим разговором был, на одном корпусе, то это должна быть плодная матка этого сезона, этого сезона не прошлогодняя, пусть она моложе позапрошлогодней. Перезимовавшая, все. У нее единственное, у нее так, если утрированно сказать, в ее задании, в, нее, в ее компьютере, в программе, инстинктах, как можно быстрее нарастить силу весной до кульминации и отроиться по природе. И два, и райовой дуэт, это старая перезимовавшая матка, и то есть все пчела и матка. Они обязательно зайдут в раение тогда, когда вам не нужно. Теперь, что касается изоляции на, при медосборе. При медосборе вам все равно, куда эту, этот изолятор... Я показывал сколько роликов в прошлом году или пять назад. Я просто изолировал матку и положил сверху на бруски чтобы они там его не обстраивались, и он междурамочный изолятор, понятно, его там так облепят, что не найдешь. Поэтому я, если две матки, один ложу на днище, разделительную решетку вообще убираю, она там не нужна, пускай пчелы спокойно ходят, ничего им не мешает. Если матка изолирована хоть одна, хоть их две, только одна лежит на днище, а вторая на верхних брусках в изоляторе. Пчела спокойно работает, никакой разделительной решетки. Они и так уже в разделительных решетках сидят, и хоть одна, хоть и каждая. То есть где вы размещать будете без разницы, они ее все равно слышат.